с пастором Джозефом Принцем. Слава имени Иисуса! Вы готовы слушать Слово Божье? Хочу рассказать вам о том, что Бог делает для вас прямо сейчас. Возможно, вы даже этого не осознаете, но Бог делает для вас это прямо сейчас. Пока я говорю, Бог делает это. После того, как я закончу говорить, Бог будет делать это. Он делает это и до того, как я заговорил. Но многие люди этого не осознают. Мы знаем то, что Бог уже для нас сделал. К примеру, в нашей церкви много проповедуется о законченном труде Иисуса Христа. Есть завершенные труды Иисуса на кресте, и никто не может ни что-то к нему добавить, ни убавить. Этот труд полностью завершен и удивительно совершенен. К нему невозможно ничего добавить, он завершен. Законченный труд Иисуса, который умер за наши грехи на кресте, заложил основания для спасения человечества. Однако есть еще и незаконченный труд Иисуса. О незавершенном труде сказано в первой главе Деяний. Первую книгу написал я к тебе, Феофил о всем, что Иисус делал. Это послание Лука адресует человеку по имени Феофил. Ему же Лука адресовал свое Евангелие. Он пишет о всем, что Иисус делал. Есть дела, которые Иисус еще не закончил. Часть служения Иисуса продолжается по сей день, и ее выполняем мы. О всем, что Иисус делал и чему учил. Проповедь Евангелия еще не завершена. Она верена нам. Книга Деяний это незавершенное дело Христа, которое продолжает Его тело, Его церковь, Его народ. Я хочу рассказать вам не о том, что уже сделано, но о том, что Бог сейчас делает, так ваша вера умножится. Пастор Принц, сегодня у меня еще не было времени помолиться. Но Бог действует до того, как вы молитесь, в то время, пока вы молитесь, и после молитвы. Я расскажу вам о том, что не связано с вами. Главное, чтобы вы верили. Вам просто нужно верить, что Бог делает это прямо сейчас. Знаете, каков будет результат? Уверенное ожидание добра в вашем будущем. Первое, что вам необходимо знать, если вы спасены, если вы Доверились Христу, и верите, что Христос был послан Богом, чтобы умереть вместо вас за ваши грехи на кресте. Он стал грехом за вас, чтобы вы могли обрести его праведность. Аминь. Зная это, вы знаете, что Бог сделал вас праведными. Наше служение делает на этом сильный акцент, и вы все это знаете. Но знаете ли вы, что Бог сделал вас праведными не тогда, когда вы приняли Христа, в прошлом месяце или 10 лет назад. В тот момент, когда вы приняли Христа и доверились Ему, вы были спасены в глазах Бога. Бог стал смотреть на вас, как на праведного человека, но это... Не все. Бог непрестанно вменяет вам праведность. Я докажу это вам. В прошлый раз мы много говорили о настоящем времени. Однако в греческом языке есть более богатое выражение. Греческие выражения изумительны. Повелительное наклонение — это приказ. Изъявительное наклонение — это факт. В греческом а много разных частиц, которые помогают в понимании времен. Они передают даже настроение и залог, активный или пассивный. Итак, третья глава римлянам. «Потому что все согрешили». Мы все знаем этот стих, «потому что учили его наизусть». «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Здесь мы остановимся. Поскольку все согрешили и лишены славы Божьей, все могут принять праведность. Праведность Божья дается только людям, которые согрешили. Библия говорит «Все согрешили». Взгляните на следующий, 24 стих, получая оправдание даром. Скажите «даром», «даром». Значит, бесплатно, вам не нужно ничего делать. По-гречески это звучит как «дориан». «Дориан» переводится как «без цены», «без платы» с нашей стороны. Плата была со стороны Бога. Он заплатил великую цену, цену жизни Его возлюбленного сына. Мы, в свою очередь, получили оправдание даром бесплатно, по благодати Его. Я люблю благодать. И во Христе и Иисусе. Это праведное основание. Бог не мог просто сделать грешных людей праведными. Должно быть праведное основание, чтобы Святой Бог, трижды Святой Бог, мог сделать грешного человека праведным. И это основание, креста Иисуса Христа, на котором Он забрал наши грехи. Скажу со всем почтением, что теперь у Бога есть обязательства. Он сам поставил себя в такое положение, утвердив Новый Завет. Христос взял на Себя ваши грехи. Сейчас, если вы верите в Христа, Бог обязан вменить вам праведность. Иисус утвердил всю систему таким образом, что это стало Заветом. Новым Заветом. Искупление во Христе Иисусе Становится прочным основанием, получая оправдание. Это дейпричастие в настоящем времени, и это действие совершаете не вы. Бог тот, кто непрестанно делает вас праведными. Бог непрестанно вменяет вам праведность. Что значит непрестан? Это значит, что до того, как вы согрешили. Пока вы грешили и после того, как согрешили. Но не делайте грех образом жизни. Бог уничтожает грех, когда вы знаете истину. Возможно, вы допустили какой-то промах прямо сейчас, или же пока вы ехали в церковь, и, к примеру, рассердились на жену или на кого-нибудь на дороге, и у вас не было времени раскаяться. Скажу вам вот что. Согласно этому стиху, в Слове Божьем нет такого времени, когда Бог не делает вас праведными. Это происходит прямо сейчас. Пока я говорю, или пока ваше сознание... So, right now, stick, открывает дорогу you know, к, этой к этой мысли. Если бы вы знали истину, она бы уничтожила эту плохую мысль. Все плохие мысли процветают благодаря одной мысли. «О нет, я согрешил. Я даже не смею молиться. Я буду лицемером». Как я могу молиться, когда мне приходят такие мысли о пасторе-принце? Знаете? Поэтому нам и нужно помнить истину. Дух Святой знает, что нам нужно постоянно напоминать о том, что Бог непрестанно вменяет нам Божью праведность на основе завершенного труда Христа. Искупление свершилось. Искупление закончено. Но оправдание еще не завершено. Другими словами, Бог всегда видит вас праведными. Всегда. Моя уверенность будет непоколебима, когда рядом тот, кто не видит во мне недостатков, кто всегда будет любить меня, безусловно. И самое прекрасное, что эта личность не слепа. Она совершенна. Совершенная любовь. Изгоняет всякий страх. И как он это делает? Даром. Он не говорит, «Ты должен делать это и это». «И тогда я буду видеть тебя праведным». Все это основано на завершенном труде Христа. Вы должны помнить это. Здесь нужно прочесть Римлянам 5.17. «Ибо если преступлением одного, то есть Адама, смерть царствовала посредством одного, это значит, что смерть людей не входила в план Бога. Бог ненавидит смерть. Я сказал, что Бог ненавидит смерть. Он послал своего сына победить ее. Он физически воскрес из мертвых. Бог ненавидит смерть. Библия говорит, что смерть царствовала из-за преступления одного, то есть Адама. То тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности это две вещи, которые характеризуют служение пастора принца. Кто-то еще хочет осудить меня, что я так внушен. Много проповедую о благодати. Здесь сказано, приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни. Они будут царствовать в жизни. Не знаю, как вы, но мне нравится царствовать. Мне нравится быть над обстоятельствами, а не под ними. Мне нравится царствовать на своей привычке, а не позволять ей царствовать надо мной. Мне нравится царствовать над болезнью и над чем угодно, но я знаю, что сам по себе я на это не способен. Я могу делать это, только приняв обилие благодати и дар праведности через Иисуса Христа. Тогда я буду царствовать в жизни. Обратите внимание на слово «приемлющее». Я уже говорил, что греческий язык оригинала — это богатый язык. По-гречески слово «приемлющее» звучит как «причастие настоящего времени в активном залоге». Знаете, что вам нужно делать? Вам нужно осознать это, особенно когда вы допускаете какие-то промахи. Пастор Принц, я не понимаю, что Бог назвал нас праведными. В прошлом месяце я произнес молитву и принял Христа. Почему мне нужно снова что-то принимать? Нет, принимать не нужно. Вам нужно ни на миг не забывать, что Бог не прислал. Непрестанно обменяет вам праведность. А если нет, если Бог непрестанно делает вас праведными, но вы не согласны с Ним, и мысленно говорите, я согрешил, я чувствую себя лицемером, я больше не хочу ходить в церковь, выходит, вы верите лжи. Дьявол посеял в вас ложь. Я уже говорил, что дьявол вселяет ваш разум мысли от первого лица. Я хочу покончить с собой. Я одинок. Никто меня не любит. Дьявол не вселяет мысли «ты такой-то». Он вселяет мысли от первого лица «я». Понимаете, о чем Теперь я? Перейдем к следующей истине. Что еще делает для вас Бог? Во второй главе филиппийцам Павел пишет «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего». Это желание каждого родителя. Павел пишет «Ребята, вы более послушны тогда, когда меня нет с вами». Затем он пишет, гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Павел не просит зарабатывать спасение, он пишет, совершайте свое спасение, совершайте то, что дарует вам Бог. Сегодня Бог уже наделил меня спасением, теперь я совершаю свое спасение. Аминь. Спасение — это масштабная задача. Тем не менее, спасение исходит из меня для всех вас. Исходит из меня для того, чтобы спасать, исцелять и избавлять. Аминь. Как вы видите, вам нужно совершать свое спасение со страхом и трепетом. Что такое страх и трепет? Мы уже говорили об этом. Это еврейское выражение, означающее что-то хорошее, чем вы восторгаетесь. Поэтому совершайте свое спасение с ощущением того, насколько благ Бог. Потому что именно Он действует в вас. Как именно Он действует? Бог производит в вас и хотение. Если вы не хотите что-то делать, Бог может произвести в вас хотение. Слово «произвести» в греческом тексте стоит в виде причастия в настоящем времени. Бог постоянно действует в вас. Вам просто нужно осознать это. Разве это не чудесно? Традиционное христианство сфокусировано на совершении своего спасения. Но ударение нужно делать не на том, что Бог непрестанно производит вас хотение, и не только и действия по Своему благоволению. Он производит в вас не только хотение, но и действие. Вы видите, насколько Бог благ. Он наделяет вас желанием. Он наделяет вас действием. Затем вы действуете. Перед этим Бог дал вам благодать. Бог награждает вас за использование благодати, которую Он дал вам прежде. Какой удивительный Бог. Какой благой Бог! Воздайте Ему славу, церковь! Вот каков наш Бог. Он непрестанно действует в нас. Он производит в нас желания. Есть вещи, для которых нужно обрести желание. Вы знаете, что нужно делать физические упражнения, но не делаете их. Зачастую вы делаете их без желания, и уже через пару недель вы бросаете это начинание. Аминь? Вы знаете, что важно иметь желание. Посмотрите, как Бог производит в вас желание. Невероятно. Он даст вам откровение. Именно так ведет вас Бог. Это ключ к святости для тех, кто кричит до святости. Вот ключ. Бог непрестанно производит вас хотение и действия. Аминь. Третье. Бог творит чудеса. Кто из вас ожидает чуда каждый день? Бог хочет, чтобы мы ожидали чуда каждое мгновение. А вы можете ожидать чуда, но каково библейское основание? Галатам 3:5 подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через дела или закона, сие производит или через наставление в вере. Давайте прочтем этот стих в расширенном переводе. «Бог наделяет вас своим чудесным духом святым и могущественным и удивительным образом действует среди вас. Делает ли он это на основе того, что вы выполняете требования закона или благодаря вашей вере, когда вы доверяетесь и полагаетесь на услышанное вами послание? Это послание, которое вы слышите прямо сейчас. Когда вы слушаете, Бог наделяет вас духом. Когда вы Слушайте, Бог действует могущественным и удивительным образом в вашей жизни. Поэтому звучат свидетельства людей о разных результатах. Они слушают мое послание, пусть даже не физически, и их жизнь преображается. Они получают исцеление тела. Давайте вернемся к синодальному переводу. «Подающий» — это причастие в настоящем времени. Бог непрерывно подает вам Святой Дух. Но это не все. Он совершает среди вас чудеса. Между вами также можно провести, как в вас. Ученые говорят, что эту греческую фразу можно перевести и так, и так. «Совершающий чудеса» — это дейпричастие в настоящем времени. Бог постоянно совершает чудеса в вас и среди вас, в вашей семье. Это происходит и в вас, и вокруг вас. Вот почему, когда вы входите в ресторан или магазин, где не так много людей, это место мгновенно наполняется. Почему? Благодаря вам. Бог непрестанно совершает чудеса, обеспечивает и изливает благословение и благоволение в вас и вокруг вас. По этой причине... Здесь звучит вопрос, через дела ли закона сие производит? Бог непрестанно вас обеспечивает, непрестанно действует в вас и совершает чудеса. Делает ли он это благодаря делам закона или через наставление в вере? Он делает это благодаря наставлению вере. Когда он действует, вы должны верить в это и осознавать это. Аминь. Время подходит к концу, поэтому хочу закончить еще одним стихом из Писания. Он говорит об обеспечении финансов. Я поделюсь с вами тем, о чем вы, возможно, никогда раньше не слышали. Кто из вас слышал фразу «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет?» «Доброохотно дающего любит Бог». Все это истина, но зачастую вы задумываетесь над этими словами. Если возможно, вы видите на экран мне, пожалуйста, эти стихи. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет?», а кто щедро, щедро и пожнет. Каждый. «Уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Все это прекрасно, но все это должно рождаться из откровения. Смотрите, что сказано в восьмом стихе. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Проблема кроется в словах «Бог же силен обогатить». Какое это время? Настоящее, прошедшее или будущее? Бог силен. Эти слова говорят о реальности или о потенциале? О потенциале. Бог силен. Предположим, вы спрашиваете кого-то, «Ты веришь, что Бог исцеляет?» Да. Бог силен. Это не та вера, которую хочет увидеть Бог. «Ты веришь, что Бог может тебя обеспечить?» Да, Бог силен. Это сфера нереализованного потенциала. Я намеренно выделил слово «силен» в этом стихе курсивом. Видите? Это слово поможет вам понять, что в данном случае слова «Бог силен обогатить» относятся к будущему времени. «Он силен». Мы все знаем, что Бог силен. Также у вас создается впечатление, что если вы даете доброохотно, тогда Бог силен обогатить вас всякую благодатью. Сейчас я покажу вам текст на греческом. Вы очень удивитесь. Готовы? В греческом тексте слово «силен» можно перевести как «динамит». Это дословный перевод греческого слова «дунамис». Бог закладывает «динамит». «А какое там время?» — спросите вы меня, пастор. Настоящее? Да, настоящий, активный залог. Я могу бросить вызов любому специалисту греческого языка. Эта фраза звучит как факт, и он не просто силен. Сейчас, в настоящем времени, он наделяет силой, он непрестанно дает нам силы и благодать. Бог дает вам всю благость и все благословения в изобилии, чтобы вы, имея во всем всякое довольство, имели изобилие всего на всякое доброе дело. Даже сейчас, пока я говорю, Бог наделяет вас силой и дает благодать. Прямо сейчас, пока я это говорю, Бог делает это. Он не собирается это сделать. Он не сделал это когда-то в прошлом. Он непрестанно продолжает делать это. Бог наделяет нас всякой благодатью. Когда вы знаете это, у вас будет, как в предыдущем стихе, доброохотно дающего любит Бог. Почему? Потому что Бог постоянно вас обеспечивает. Он постоянно дарует вам благословение, и вы так переполнены, что становитесь доброохотно дающим. Но прежде всего благодать, прежде всего благодать. Благодать открывает наши сердца. Это 9 глава. Перед ней идет восьмая. Как это сильно, пастор Принц.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 Никто не сможет трактовать этот стих духовно. Он обнищал духовно. Контекст 8 и 9 глав говорит о деньгах, о даяниях, о материальных вещах. На кресте Иисус обнищал. Он обнищал только на кресте. Если вы смотрите эту программу в любой точке мира и думаете, «Пастор Принц, я хочу, чтобы Бог спас меня и омыл меня от всех моих грехов и непрестанно делал меня праведным». Вот почему вы смотрите эту программу и слышите это послание. Это не случайность. Бог устроил так, чтобы вы слышали Мое послание. Если это о вас, и вам нужен Христос, не уходите. Мы плачем, когда теряем работу, плачем, когда теряем деньги или инвестиции, плачем, потеряв близкого человека. Но вот что я вам могу сказать. Печальнее всего, когда человек потерял вечную жизнь. Нет больше утраты, чем утрата для души и вечности. Друзья, Бог послал Своего Сына, потому что возлюбил вас. Ада нужно избежать, а небеса обрести. Не позволяйте никому обмануть вас. Не позволяйте дьяволу провести вас. Не позволяйте миру, который танцует и веселится, внушить вам, что впереди ничего нет. Есть. Впереди зияет ад. Бог послал Своего Сына умереть за наши грехи на кресте. Бог так возлюбил нас что «Отдал за нас Своего Сына». Иисус был наказан за все наши грехи. Вы никогда не будете наказаны, если примете то, что Он сделал. Если вы примете это изобилие благодати и дар праведности, Бог будет смотреть на вас только как на праведника. Помолитесь, сейчас вместе со мной, независимо от того, где вы находитесь. Скажите «вместе со мной». Отец Небесный, я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, Он умер на кресте за все мои грехи, был наказан вместо меня и воскрес без грехов. По Его правую руку вечная жизнь. Иисус Христос, мой Господь и Спаситель. Отныне. И навсегда спасибо, Отец, что я навеки спасен, полностью прощен и всегда праведен в Твоих глазах. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя! Пастором Джозефом Принцем. Вы должны верить, что Бог любит вас. Даже когда все идет не так, Бог любит вас. Ему важна каждая мелочь в вашей жизни. Богу важно главное. Нет, Богу важно все. Для Него важна вся ваша жизнь. Если что-то важно для вас, это важно для Бога. Аминь. Аминь. Вы знаете, что мы много изучали книгу Левит. Если вы придете на свою работу или к друзьям, и вас спросят, чему учит ваш пастор, вы ответите, книги Левит. У многих христиан эти страницы Библии остаются склеенными. Тем не менее, тема этого года взята из книги Левит. Как вы помните, есть два типа приношений за грех. Давайте повторим их. Первое – это жертва за грех, и второе – жертва за повинность. Если переводить дословно, это «жертва за вину». На иврите «ашам» – жертва за грех, приносится за то, кто вы есть, за вашу природу. Кто знает, что когда Христос висел на Христе, Он взял наши грехи. Мы совершаем грехи, наша природа греховна, наша природа испорчена. С тех пор, как Адам согрешил, наша с вами природа испорчена. Что сделал Бог? Он возложил наши грехи на Христа, и мы были распяты вместе с Ним, чтобы обрести новую природу. Это называется новое творение во Христе. Это не значит, что в вашем теле нет греха. Принцип вашей плоти, как говорит Библия, никуда не делся. Прямо сейчас вы способны согрешить, если захотите. Я молюсь, чтобы вы этого не делали, но вы на это способны. Не думайте, что вы вне греха. Аминь. Однако в глазах Бога вы праведны. Когда вы были грешником, вы находились в положении грешника. Были времена, когда вы поступали правильно, но оставались грешником. Верно? Вы не все время делали что-то плохое, но являлись грешниками. Даже грешник способен делать что-то хорошее. И теперь, будучи праведными, вы способны делать что-то плохое. Я не призываю к этому. Однако, это не меняет вашей позиции. Я должен рассказать вам, как относиться к тем, кто противится вам, тем, кто оскорбляет вас, тем, кто обманул вас по закону о жертве повинности. Это не жертва за грех, это жертва повинности. Такую жертву приносят за то, что вы сделали. Сделав что-то плохое, вы приносите жертву повинности, или иначе говоря, жертву за вину. На иврите это Ашам. Каждый вид жертвы в книге Левит указывает на один славный труд нашего Господа Иисуса Христа. На одну великую жертву. Аминь. Шестая глава книги Левит. «То, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить». Скажите «возвратить». Давайте чуть увереннее «возвратить». Этот принцип работает не только в год восстановления, но и на протяжении всей вашей христианской жизни. Но вы должны знать, что делать, оказавшись в такой ситуации. Сейчас я вам все расскажу. Должен возвратить похищенное. К примеру, вы согрешили и что-то у кого-то украли. Вы виновны в этом или другом неправильном поступке. Должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял. Бизнесмены, вы слушаете? Или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем-то покаялся ложно, то должен отдать сполна. Скажите, сполна, и приложить к тому пятую долю, и отдать тому, кому надлежат, в день приношение жертвы повинности. Если в древние времена я бы вас обманул, если я что-то похитил, если я в чем-то солгал или чего-то недоделал, я буду сожалеть об этом и чувствовать вину. Что я тогда делаю? Я иду в храм и несу туда ягненка. Прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Я должен возместить вам ущерб и вернуть стоимость того, что я похитил у вас. Если я украл корову, я должен возместить стоимость коровы и привести вам еще четыре коровы, либо привести 5 коров. За одного быка вернуть пять быков. За одну похищенную овцу должен привести еще четыре овцы. Я должен возместить вам ущерб. Но не просто вернуть сто процентов стоимости похищенного или отнятого у вас обманом. Я должен добавить еще пятую долю. Вместо этого будет 120%. процентов. Так, пострадавшая сторона получит выгоду. Пострадавшая сторона станет богаче. Пострадавшая сторона станет более благословленной, чем она была до этого. Позвольте я прочту вам следующий шестой стих и за вину свою, «Пусть принесет Господу в жертву повинности овна». Мало возместить ущерб деньгами. Деньгами невозможно расплатиться за грех. Без пролития крови не бывает прощения грехов. Вы должны найти овна без порока. Господь Иисус был абсолютно непорочен. Он пришел в образе человека не для того, чтобы показать всю свою силу, а для того, чтобы занять наше место». Есть прекрасный псалом, который процитировал Иисус. Вы знаете, что есть псалмы, названные мексиканскими, и многие из них цитированы в Новом Завете. В Иоанна 15, 25 звучат слова Иисуса. Знаете, почему Его ненавидели фарисеи и прочие иудеи? Иисус пришел, чтобы принести благословение с небес, но Его отвергли. Иисус сказал, «Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». Он цитировал книгу Псалмов. Давайте прочтем исходный текст в 68-м Псалме. «Ненавидящих меня без вины». Именно этот Псалом цитировал Иисус, говоря о том, что его ненавидят. Без вины. Вы увидели это? Начинаем читать чуть ниже. Чего я не отнимал, то должен отдать. Чего я не отнимал, то должен отдать. Другими словами, Иисус ничего ни у кого не отбирал, ничего не похищал, никого не обманул, никого не оболгал. Он занял наше место, потому что все это делали мы. Кроме того, Иисус будет единственным, кто понесет за это ответственность. Он занял место преступника, чего я не отнимал. Кто должен отдать? Запомнив это, вернемся к шестой главе Левит и ее первым стихам. Кто должен возместить ущерб и приложить пятую долю? Думаете, вы способны возместить весь ущерб? Представьте, что в те времена корова умерла а человек беден. Бог показывает, что человек на это не способен. Весь замысел книги Левит в том, чтобы указать на Иисуса Христа. У меня есть доказательства. По дороге в Эмаус, Иисус после Своего воскресения объяснил Библию и показал, что весь закон и пророки говорят о Нем. Продолжим. Вы согрешили. Что вам нужно сделать? Вы приходите к Отцу и говорите, «Отец, я согрешил». Кто из вас знает, что грешить не нужно? Не нужно. Итак, вы говорите, «Отец, я согрешил, меня преследуют чувство, что что-то случилось со мной, что-то случится с моей семьей, что-то случится с моим бизнесом». Часть натуры человека и действия его совести напряженное ожидание чего-то плохого. Поэтому вы молитесь, «Отец, пусть Христос станет жертвой». За мою вину. Поскольку Христос — это жертва за мою вину, Он восполнил всю ту славу, честь и хвалу, которых Я лишил тебя, согрешив. Но это еще не все. Христос вернул Мне, потому что Он отдал то, чего не отнимал. Я совершил грех, но Иисус занял место преступника, а значит, сейчас Он возмещает мне ущерб. Помните, что он стал грехом вместо меня, а я приобрел его праведность. Мы знаем, что он не совершил ни единого греха, у Бога был удивительный замысел. У меня нет праведности, однако Иисус вернул мне 120% того, что я утратил. Если дьявол кричит вам, ты потерял исцеление в этой части своего тела. Даже не проси у Бога исцеления, ты же согрешил. Скажите, Отец, спасибо, что Иисус возместил мне 120% исцеления моей ноги. Теперь у вас 120% процентов, А это Вау. очень много, вот это да. Аминь. Картина полностью меняется и прославляет того, кто вас искупил. Разве это не удивительно? Разве это не прекрасно? Теперь я хочу пригласить вас в свой мир. В прошлый раз, зачитывая вам отдельные стихи, я сказал, что вам было бы полезно увидеть мою Библию. Я уже говорил, что изучаю перевод Короля Иакова. Я покажу вам свою Библию, хорошо? Иногда Библию читать легко, но в наше время многое дано уже готовым, поэтому вы перестаете ценить свою Библию. Вы удивляетесь. У него что, какая-то другая Библия? Нет, она точно такая же, как ваша. Я покажу вам первую часть. Если вы согрешили, Христос занял ваше место, а вы приобрели его праведность. А как же человек, которому... Причинили ущерб. Представьте, что вам причинили ущерб. Вас в чем-то обвинили, либо вменили какое-то преступление, либо обманули. Ваши деньги пропали, вас обманули. Обычный человек из мира будет ощущать обиду и злость. Его вели вокруг пальца, и его отравляет обида. Вот что вы, как дети Божье, должны сделать, когда согрешили не вы, а согрешили против вас. Жертва повинности по-прежнему в силе. «Отец, меня обманули, но я не буду добиваться справедливости своими силами. Отец, я доверяюсь Тебе. Христос – моя жертва повинности. Он сказал, что вернет то, что не отнимал. Я потерял одну корову. Благодарю Тебя, что Христос вернет мне 120% этой коровы». 120% — это просто выражение, я говорю на языке Библии. Вы получите больше. 22 глава книги Исход. Если кто украдет вала или овцу и заколит или продаст, то 5 волов заплатит за вала и 4 овцы за овцу. Кажется, лучше потерять. Так вы находитесь совсем в совсем другом положении, нежели до потери. Вы понимаете это? ю -ху. Вернемся к моей Библии. Пятая глава Римлянам, два последних стиха, я покажу вам контекст. Иногда мы не видим какие-то вещи, пока не сопоставим их. Библия говорит, закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало приизобиловать благодать. А вы знаете, что Павла обвиняли из-за этих стихов? Римлянам 6 «Один. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» Это отсылка к предыдущему стиху Павел написал, вдохновленный Духом Святым. «Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать». Повторю еще раз. Повторю еще раз. Кстати, в греческом языке есть два варианта слова «изобиловать». «Когда умножился грех». Умножение можно подсчитать. Благодать стала преизобиловать. Это уже не подсчитать. Благодати больше, чем греха. Если вы верите в благодать. Вот почему дьявол так атакует благодать, она противояди от греха. Аминь. Еще один отрывок из моей Библии. Готовы? Первая глава Матвея. Здесь упомянуты четыре женщины. Две язычницы. В пятом стихе это Раав и Руф. Они были язычницами, а не иудейками. Две иудейки, Фомарь и Версавия, хотя ее имя и не называется. Как так? У двух... Первых женщин темное прошлое, несмотря на то, что одна из них была добродетельной. Единственная, кого Библия называет добродетельной, это рувь. Руф была под проклятием. В 23 главе второзакония сказано, что аманитянин и маавитянин не может войти в общество Господне до десятого поколения. Род Руфи был под проклятием. Этот род преследовал еврейский народ, когда тот вышел из Египта. Итак, род Руфи был под проклятием, однако она была добродетельной женщиной. Хорошо. Кто такая Фомарь? Фамарь была женщиной, которая вышла замуж за сына Иуды. Иуда один из 12 сыновей Иакова. К слову, Иисус был родом из колена Иудиного. У Иуды был сын по имени Ир. Фамарь вышла за Ира. У Иуды был сын по имени Ир. Библия говорит, что Ир был злым человеком. Бог поразил его, и тот погиб. Фамаря вдовела, другого сына звали Анан. Анан делал что-то плохое, пытался уничтожить род Мессии. Он тоже умер. Фамаря внова вдовела. Иуда подумал, что с этой женщиной что-то не так, раз оба его сына погибли. Он держал своего младшего сына Шелу подальше от Фамаря. Тогда у нее родился план. Она понимала, что годы идут, и она еще способна родить своего первого ребенка. Она очень хотела ребенка, но она сделала кое-что неправильное. Она знала, что ее свекор будет проходить вместе со своим другом по определенной территории. Она оделась как блудница пошла на то место и соблазнила Иуду. Тот сказал, «У меня с собой мало денег, но я могу вернуться и привести тебе козленка». Фомарь сказала, «А где гарантия? Если тебе нужны мои услуги, дай мне свой браслет, посох и печать». К слову, все эти вещи были очень ценны для любого мужчины. Фомарь сказала, они будут у меня, пока ты не приведешь козленка». Иуда пошел, взял козленка, привел его, но женщины там уже не было. Он не смог забрать свои вещи и очень переживал. Прошло три месяца, ему сообщили, твоя невестка беременна. «Как так? Ведь оба ее мужа умерли. Она согрешила, сожгите ее». «Когда привели Фомарь, та сказала, прежде чем вы что-то со мной сделаете, скажите, кому принадлежит эта печать, кому принадлежит этот посох и браслет». Иуда удивился. Это были его вещи. Он сказал, «Ты праведнее, чем я думал. Ты поняла, что я не отдам тебе шелу. Библия говорит, что он больше не имел с ней отношений. Фомарь родила близнецов. Это не очень красивое прошлое. Итак, здесь упоминается имя Фомари. Что говорит этим Бог? Когда умножается грех, преизобилует благодать. К слову, близнецов Фомари звали Фарес и Зара. Форес родил Эсрома. И мы знаем, что это родословно. Иисуса Христа. Один из близнецов продолжил род, из которого затем вышел Иисус Христос. Вы видите это? Неважно, насколько темным было ваше прошлое, Не неважно, что вы успели совершить, обратитесь к Богу как к своему Искупителю. Обратитесь к Богу как к своему Спасителю. Обратитесь к Господу Иисусу. Он может обратить ваше прошлое в картину прекрасного будущего которая будет невероятно светлым. Следующий стих говорит о Раав. Вы знаете Раав? Библия говорит, что она была язычницей и блудницей в Иерихоне. Когда пришли саглядота, Тая, она сказала им, «Пообещайте, что разрушив город, вы сохраните жизнь мне и моей семье». Удивительно, но когда народ Божий закричал, стены Иерихона обрушились, но дом Раав на стене уцелел и не обрушился. Стена, которая не обрушилась до сих пор, находится в Иерихоне. Сейчас это территория Палестины, и ее не так просто посетить, однако стена там. Мы близимся к завершению. Я рассказал вам о Руфе. Она была добродетельной женщиной, но находилась под проклятием. По закону, Руф никогда бы не стала прабабушкой Иисуса Христа. Конечно, она не была именно прабабушкой. Родословная очень длинная. Я говорю о том, что руки не вошла бы в родословную Иисуса. Вы понимаете, почему? Надеюсь, понимаете. И, наконец, последнее имя — Версавия. Версавия купалась возле дома Давида. Вы поспорите, что Давид должен был находиться на поле битвы с царями? Но, тем не менее, зачем купаться на виду у всех? Дело в том, что у Давида было восемь жен и двадцать сыновей. Из всех этих сыновей Бог избрал именно сына Версавии, Соломона. Кто-то может обвинить Бога. Тебе не кажется, что ты обращаешь грех в добро? Нет, друзья. Он умножает свою благодать. Бог ненавидит грех. Пастор Принц ненавидит грех. Грех разрушает отношения. Грех разрушает ваше здоровье. Мы с Богом оба ненавидим грех, но в разной степени. У Бога удивительная мера. Он ненавидит грех и в той же степени любит вас. Я до такого еще не дошел. Но скажу вам вот, что Бог умножает свою благодать, из всех сыновей Давида Бог избрал Соломона, сына Верцавии. Вы спросите, какой смысл уделять столько внимания родословной? Смысл вот в чем. Авраам родил Исаака. Как он это сделал? Его родила Сара, но имя этой прекрасной, доброжелательной женщины здесь не упоминается. Исаак родил Иакова. Кто был матерью Иакова? Ревекка. Но ее имя тоже не упоминается. Иаков родил Иуду и его братьев. У него была прекрасная жена Рахиль и Лия, но их имена тоже не упоминаются. Многие добродетельные женщины здесь не упоминаются. Четыре имени, и все с темным прошлым. Однако у всех них была вера, сильная вера. Кстати, Бог не ограничился числом четыре. Было число пять, пятое имя в этой родословной Марии. Благодать прошла через Марию. Аминь. Аминь. Вы получили благословение? Прославьте Бога. Аллилуйя, Иисус! Библия говорит, веру в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Вы верите в Иисуса Христа и все, что Он сделал ради вас на кресте? Бог не может прощать грехи по умолчанию. Бог не сказал сейчас, я умою руки, и человечество будет прощено. Нет. Чтобы создать мир, Богу нужно было сказать слово. Чтобы искупить, Богу нужно было пролить кровь. Чтобы пролить кровь, Он стал человеком. Это был единственный способ спасти человечество. Бог любит вас. Бог любит вас. Я приглашаю вас в свое имя Иисуса довериться сегодня к Господу Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю. Я не сомневаюсь, что вы пришли сюда не случайно. Теперь позвольте обратиться ко всем верующим. Друзья, возможно, ваше сердце все еще отравлено обидой из-за поступка того или иного человека. Верите ли вы, что Бог может остановить этого человека? Возможно, Бог допустил это, чтобы укрепить ваш характер, чтобы вы могли принять еще больше благословений. Вы будете спасены, имея закаленный характер. Поверьте, Бог любит вас. Не все может идти хорошо, однако все содействует вам ко благу. Почему бы вам не простить сейчас этого человека? Почему бы не перестать требовать от него праведности и отпустить его? Смотрите только на Бога и ожидайте восстановления всего, что вы утратили на 120%. Если это о вас, и вы впервые решили довериться Иисусу Христу как своему Спасителю, помолитесь сейчас. «Отец Небесный, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа, твоего возлюбленного Сына, который отдал свою жизнь на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых уже без них». Его труд законченный труд, совершенный труд. Мои усилия, мои добрые дела, моя благотворительность, моя религиозность ничего к нему не добавят. Я принимаю Господа Иисуса Христа как моего Спасителя, как моего Царя и Господа. Спасибо, Отец, что все мои грехи прощены». Я благословлен, я живу в благословении, я обрел Твою праведность. Теперь у меня есть на 120% больше того, чего я никогда прежде не имел. У меня есть Твоя праведность во Христе. У меня есть Твое великое благоволение. У меня есть Твои благословения. Все благословения Библии. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.